Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как производится подключение платформы NinjaTrader CATAS для получения котировок, а также для осуществления торговых операций. Обращаю ваше внимание, что для корректной работы программы NinjaTrader и Atas должны быть установлены на одном жестком диске компьютера. Запускаем NinjaTrader и авторизуемся, то есть вводим свой логин и пароль. Теперь заходим в меню Tools, Options, переходим в Automated Trading Interface и ставим здесь галочку. Данная опция должна быть включена для отправки торговых приказов. Нажимаем «Применить». И теперь закрываем данное окно. Идем дальше. Теперь заходим в меню New, Chart. Из данного окна открываются графики. Обращаю ваше внимание, что графики в NinjaTrader должны быть открыты по всем торговым инструментам, которые мы будем использовать в ATAS. Нажимаем сюда и для примера открываем график на фьючерс евро. Теперь на этот график нужно наложить индикатор EE Data Feeder. Для этого правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню. Выбираем Indicators и находим индикатор e -Data Feeder. Он расположен на первом месте в списке. Обращаю ваше внимание, для правильной работы NinjaTrader графики с накинутым индикатором E-Data Feeder должны всегда быть активными, а не свернутыми, иначе котировки в платформу ATAS поступать не будут.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 Перед нами появилось окно со списком доступных для настройки поставщиков котировок. Выбираем «Ниндзя Здесь нажимаем «Далее» и теперь подключение к «Ниндзя можно считать настроенным. Ставим галочку в опции «Поставщик котировок» и нажимаем «Подключиться». Теперь котировки по настроенному инструменту будут поступать в АТАС из «Ниндзя